Добрый день! Приветствую вас на вебинаре продажи 3CX. Целью нашего вебинара сегодня является обсуждение того, как продавать 3CX. Для этого мы затронем четыре ключевые темы. Создание вашего решения на базе 3CX и необходимые составляющие, уникальные преимущества 3CX, целевая аудитория и позиционирование бренда 3CX. Серьезным покупателям всегда важно знать, кем является производитель и продавец. Репутация, опыт, компетенции и стабильность компании-производителя являются важными аргументами при принятии решения о покупке товара или заключении контракта. Поэтому, продавая продукт 3CX, вы должны знать историю нашей компании. Компания 3CX – это мировой лидер в области технологий в IP и унифицированных коммуникаций. В 2005 году основатель 3CX Нигале сам искал новую телефонную систему для своих компаний. Он пытался найти доступное решение, которое отвечало бы его коммуникационным потребностям. В тот момент на рынке существовали высокотехнологичные, но очень дорогие решения для крупного бизнеса. Малый и средний бизнес не могли позволить себе такую услугу. И тогда Ник решил восполнить пробел на рынке и собрал своих друзей-разработчиков для создания 3CX с целью сделать коммуникационное решение корпоративно уровня доступными для среднего рынка. За эти 15 лет мы прошли очень долгий путь. В настоящее время 3CX – это международная организация, чьи услуги клиенты используют во всем мире. Более 250 тысяч установок вставят в 90 странах и представительство 12 из них. Теперь давайте познакомимся с нашим продуктом. Итак, что же такое 3CX? 3CX – это IP-ATS, которая обеспечивает функции телефонии, веб-встреч и разного вида коммуникации, например, голосовые сообщения. Для установки 3CX необходимы следующие составляющие. Прежде всего, это лицензия 3CX, основанная на количестве одновременных вызовов. Мы предлагаем на выбор три редакции, отличающиеся между собой по функционалу. Мы рассмотрим их немного позже. Следующий элемент – это среда размещения 3CX. Мы предлагаем размещение в облаке или локально, в Windows или Linux. Септранки – еще один необходимый компонент – 3CX не предоставляет услуги септранкинга, поэтому вам необходимо вместе с клиентом выбрать подходящего провайдера. Четвертый элемент вашей системы – это, конечно, устройство. Мы сотрудничаем с ведущими брендами, включая Snow, Yelling, Funville и Grandstream, поэтому у нас есть большой выбор на любой бюджет с возможностями Plug -and Play. А также, используя API и генератор шаблонов CRM, вы можете предоставить свои услуги по интеграции. Мы отличаемся от других провайдеров у IP тем, что продаем только программный элемент PBX. Поэтому в качестве партнера вы можете создавать оставшуюся часть пакета услуг в соответствии с требованиями клиента, вашим профилем работы и вашим бюджетом. Как партнер 3CX вы можете выбирать из широкого спектра поддерживаемого оборудования, устройств и PSIP операторов для создания своего решения 3CX. Или вы можете самостоятельно настроить свой собственный неподдерживаемый комплект. Помимо заработка на предоставлении основных элементов системы, существует целый ряд дополнительных способов получения дохода с помощью 3CX. На слайде вы видите некоторые из них. Прежде всего, продажа или аренда программного обеспечения, телефонов и гарнитуры. Предложите клиентам возможность аренды телефонов и ПО на ежемесячной основе. Это хороший вариант для клиентов, которые хотят меньше беспокоиться об оборудовании и не имеют больших капиталовложений. Техническая поддержка. Оказание услуг техподдержки для системы 3CX обеспечит вам хороший поток доходов. Установление цены за техническую поддержку и дополнительные услуги мы оставляем на ваше усмотрение. Установка и настройка, а также удаление старой системы и аппаратуры. Вы можете взимать единовременную плату за установку новой системы и демонтаж старой. Интеграция сторонних приложений с 3CX. 3CX предоставляет API и генераторы шаблонов CRM, которые партнеры могут использовать бесплатно. В свою очередь вы можете проводить интеграции сторонних приложений с 3CX за дополнительную плату. Голосовые приложения или Call Flow Designer. Обладая знаниями в области программирования и написания сценариев, вы сможете легко создавать и маршрутизировать потоки вызовов и голосовые приложения. Это замечательная услуга, если у компании есть сложные и уникальные пожелания к функционалу нашей системы. И еще одна дополнительная возможность заработка – это проведение обучения. Проводите обучение для новых клиентов и администраторов, а также для существующих клиентов после выхода обновлений. Мы предоставляем вспомогательные материалы и информацию бесплатно, а вы, в свою очередь, можете брать плату за проведение обучения. Предлагая 3CX, важно акцентировать внимание на преимуществах, которые получит клиент, поэтому давайте рассмотрим главные преимущества каждой редакции 3CX. Перед вами основные характеристики редакции «Стандарт». Первая – голосовая почта. Голосовая почта 30x позволяет настроить собственное приветствие каждому пользователю. Кроме того, вы можете устанавливать индивидуальные приветствия для каждого статуса. На месте «Отошел» отсутствует. Эта функция доступна бесплатно в каждой редакции 30x, и по умолчанию голосовая почта включена для всех добавочных номеров. Она многоязычна, то есть каждый добавочный номер может иметь разный язык голосовой почты. Многие компании могут иметь свои собственные профессионально записанные речевки, добавленные в систему голосовой почты в качестве приветствия. Это позволяет сделать приветствие более персонализированным. Следующий перевод вызова. При необходимости вы можете перевести вызов на другого абонента, например, на своего коллегу. Мобильные приложения. Мобильные клиенты. Вы можете установить мобильные приложения 3CX для Android и iOS на своем мобильном телефоне и использовать офисный номер в любой точке мира. Реализованный в 3CX принцип единого номера позволяет вам не сообщать клиентам другие свои номера телефонов и быть доступным для них в любое удобное для вас время – с любой точки мира. Здесь вы можете установить также свой статус. На месте отошел, отсутствует, прямо со смартфона, чтобы коллеги могли видеть, готовы ли вы принять вызов. Голосовое меню «Digital Receptionist». Эта функция позволяет автоматически принимать входящие вызовы, предлагая набор возможных опций. Например, меню может звучать так. Отдел «Продаж» нажмите один, отдел «Сервиса» нажмите «2» и так далее. Адресная книга. После внедрения IP от s 3 x вы получите общую книгу контактов для всех сотрудников компании, которая будет доступна на разных устройствах – компьютер, мобильный телефон, IP-телефон. Информация между устройствами будет синхронизироваться в автоматическом режиме. Изменения, которые внес один сотрудник, будут видны остальным. В книге контактов хранится информация двух типов – все внутренние номера сотрудников и номера телефонов клиентов и партнеров. Вы сможете легко найти нужный вам номер и набрать его одним кликом мышки. Автонастройка телефонов позволит управлять парком телефонных аппаратов из единой консоли, не подключаясь к каждому отдельно. Настройка телефонов вручную приводит ко множеству ошибок, значительно увеличивая срок внедрения системы. Централизованно управлять телефонными аппаратами, подключ подключенными вручную. Практически невозможно. Но при автоматической настройке устройство централизованно получает все необходимые для работы параметры. Расширение Click-to-Call. Функция Click-to-Call позволяет пользователям совершать исходящие звонки на телефонные номера, указанные на веб-страницах, в электронных письмах и списках контактов одним нажатием кнопки. И последний журнал вызовов. В 3 x Phone System есть очень удобная и наглядная система мониторинга входящих, исходящих звонков. Лицензии редакции стандарт мы предлагаем первый год использовать бесплатно. А также есть две лицензии редакции стандарт на 4 и 8 одновременных вызова, которые бесплатны на неограниченный срок. Вы можете спросить, почему есть бесплатные лицензии стандарт? Они же не дают мне возможность заработать. Все просто. Наше предложение отличает себя на рынке соответствием цены и качества. Развивая свою систему, мы хотим, чтобы клиенты использовали все ее функции и преимущества, предложенные в лицензиях уровня Pro и Enterprise. Мы хотим увеличить долю рынка с такими клиентами, но мы не хотим оставлять ни с чем клиентов, которым необходимы более простые функции. Поэтому с лицензиями редакции «Стандарт» мы даем возможность использовать нашу систему всем – в том числе и небольшим организациям, не имеющим большого бюджета и специфических потребностей в телефонии. А также наше бесплатное предложение – это расчет на будущее, ведь у клиента, использующего стандарт уровень, в один прекрасный день может возникнуть потребность в более широком функционале, и он приобретет платную лицензию редакции PRO или Enterprise. Но даже предложение бесплатной версии 3CX дает вам возможность не упустить шанс заработать на оказании своих дополнительных услуг, о которых упоминалось ранее. Перейдем к преимуществам редакции Professional. Первая и очень важная функция ⁇ это запись разговоров. Эта функция позволяет записать все разговоры в системе 3CX. Следующая очереди вызовов. Эта функция очень важна для колл-центров, так как позволяет справиться с большим количеством звонков и предотвращает потерю вызова. Очередь вызовов определяет входящие звонки в линию, то есть в очередь. В соответствии с этой очередью и нужно будет ответить на звонок, пока внутренние абоненты заняты другими вызовами. Вызывающие абоненты, определенные в очередь, будут слушать музыку на удержании и ждать, пока агент станет доступным, чтобы ответить на звонок С 30X агенты имеют возможность входить и выходить из очереди вызовов или вход в систему можно автоматизировать в соответствии с их сменами и временем перерыва Как только они попадают в очередь, вызовы распределяются между агентами по мере их доступности в соответствии с настроенной стратегией 30x предлагает ряд стратегий распределения вызовов, в том числе вызов всех. Звонок попадает на всех операторов и первый, кто ответит, будет общаться с клиентом. Вызов по приоритету. Вызов попадает на первого доступного агента в списке и двигается вниз по списку агентов, пока один из них не ответит на звонок циклический вызов запоминает какой агент ответил на последний звонок и при следующем звонке начинает распределение на следующего агента в списке это предотвратить перезагрузку первого агента в списке звонками если вызывающий абонент не хочет ждать в очереди вы можете предложить функцию обратного вызова а далее голосовые приложения или call flow дизайнер Среда разработки 3CX CallFlow Designer позволяет администратору АТС создавать сложную логику обработки вызовов в удобном визуальном редакторе. Для работы с CallFlow Designer необходимо обладать навыками программирования, а также у нас есть много материалов в интернете и на домашней странице по работе с CallFlow Designer. Голосовые приложения взаимодействуют с пользователем по телефону, принимают от него ввод и выполняя определенные действия. Вы можете, например, запросить у абонента номер карточки клиента, проверить его в CRM-системе и перевести к закрепленному менеджеру. Или вы можете настроить платежи по кредитным картам. Один из наших партнеров с помощью CallFlow Designer внедрил автоматический обзвон должников в банках. Система звонит конкретным клиентам, и автоматическая речевка сообщает клиенту сумму долга и дату оплаты. Вы также можете маршрутизировать вызов в зависимости от даты, времени и других факторов. В работе с CallFlow Designer все ограничивается только вашей фантазией и навыками программирования. Следующая интеграции с CRM-системами. 3CX предоставляет API и генераторы шаблонов CRM, которые партнеры могут использовать бесплатно. Многие партнеры делают более детальную и глубокую интеграцию разных систем с 3CX и затем продают эту услугу не только клиентам, но и другим партнерам. И это тоже является возможностью дополнительного заработка для вас. Отчеты. Отчетность о звонках – важная функция для любого контакт-центра. Как долго агенты разговаривают по телефону, сколько входящих и исходящих звонков они делают и принимают, какова общая производительность ваших очередей. Наши встроенные отчеты отвечают на эти и другие вопросы. На выбор предлагается более 30 отчетов и статистика очередь в реальном времени. Контакт-центр. Вы наверняка знаете, что в любой редакции лицензии 3x вы можете использовать удобный виджет Live-чат для сайта, используя который клиенты могут общаться с поставщиком услуг, используя текстовые сообщения или, говоря простым языком, общаться посредством чата. Также, благодаря интеграции с Facebook, клиент может общаться в чате с компанией через эту социальную сеть. Также как очереди вызовов, вы можете создать очереди чатов. В редакции PRO мы предлагаем такие функции, как отчеты о чатах, мониторинг и подсказки в чате, которые менеджер может делать своему сотруднику в общении с клиентом. При этом клиент не будет это видеть. А также есть функция такая, как перевод чатов голосовой вызов или в видеозвонок. Собственный FQDN SMTP. Пользователи 3CX Standard получают FQDN от компании 3CX в одной из принадлежащих ей доменных зон. Этот сервис предоставляется бесплатно. Кроме доменного имени, пользователи автоматически получают бесплатный доверенный SSL-сертификат для этого FQDN от организации Let's Encrypt. В версии Pro клиент может использовать свой собственный FQDN. И последняя панель колл-центра оператора Wallboard позволяет супервизорам колл-центра отслеживать эффективность своей команды по ключевым показателям эффективности и устанавливать приветственные сообщения в соглашении об уровне обслуживания. Он получает текущее состояние вызовов на основе статистики в реальном времени. Если вы являетесь участником одной очереди, вы увидите статистику этой очереди. Если вы являетесь участником нескольких очередей, все статистические данные будут добавлены вместе. Статистика включает следующее. Ожидание звонков. Общее среднее время разговора для всех обслуживаемых вызовов – количество отвеченных, количество неотвеченных звонков, количество операторов, занятых в данный момент ответом на вызовы, количество запрошенных обратных звонков. Менеджеры очередей также могут настроить панель колл-центра своей команды с именем, то есть названием команды, мотивационным сообщением. Это можно легко изменить из веб-клиента. Если вы загуглите 3TX Wallboard, то увидите, что у нас есть видеоурок по, по панелям колл-центра, который может оказаться полезным для вас во время демонстрации клиентам. Мы знаем, что центры обработки вызовов хотят, чтобы их агенты были компетентны и знали о продукте или услуге все к тому моменту, когда они начинают разговаривать по телефону. Поэтому у нас есть функции прослушивания, шепота и вмешательства, доступные в лицензиях, в лицензиях Pro и Enterprise. Прослушивание позволяет супервизорам прослушивать вызовы агентов без обнаружения себя и может быть полезно для последующего фидбэка или коучинга. Шепот может использоваться супервизорами для подачи подсказок новым операторам, при этом другой вызывающий абонент не может их слышать. Вмешательство может использоваться для вклинивания в происходящий разговор. Перейдем к главным преимуществам редакции «Энтерпрайз». Первое – это ваш логотип, то есть логотип компании на экране IP-телефона. Следующее – отказоустойчивый кластер. Отказоустойчивый кластер DTX представляет собой два реплицируемых сервера АТС. Когда основной сервер выходит из строя, в работу включается сервер-реплика, минимизируя время отказа телефонии. Следующее – расширенный контакт-центр. Здесь есть… Расширяются функции контакт-центра. И группы операторов по квалификации вы можете настроить маршрутизацию на основе навыков агента, например, язык, русский, английский французский. так, все вышеперечисленное уже делает нас особенными. Но помимо этого, у нас есть 5 простых уникальных преимуществ, которые выделяют 3CX на рынке. Выделяйте эти преимущества во время разговоров с клиентами, так как они обычно являются самыми эффективными. Во-первых, у 3CX очень хорошее соотношение цены и возможностей. 3CX позволяет вам иметь неограниченное количество пользователей. Мы устанавливаем цену на основе количества одновременных вызовов, необходимых клиенту, вместо того, чтобы взимать плату за каждого пользователя, как и многие наши конкуренты. Одновременный вызов — это любой внешний или внутренний вызов, сделанный телефонной системой. Чтобы определить необходимое количество одновременных вызовов, мы советуем использовать следующую формулу. Количество пользователей выделите на три и получаете оптимальное количество одновременных вызовов, необходимых клиентам. Конечно, это нужно будет скорректировать в зависимости от специфики бизнеса ваших клиентов. Так, например, компании с колл-центром потребуется более высокое количество одновременных вызовов. Ценообразование, основанное на количестве одновременных вызовов, позволяет вам обеспечить невероятную экономию средств для своих клиентов, поскольку они будут платить только за то, что им действительно нужно. Давайте рассмотрим пример современной офисной среды. Предположим, что есть 100 сотрудников, имеющих доступ к телефону, но на самом деле они предпочитают использовать веб-чат или электронную почту, что означает, что их использование телефона относительно невелико. Почему они должны платить деньги за пользователя в месяц за один или два звонка? Как я упоминала ранее, у нас даже есть бесплатные стандартные лицензии, доступные для небольших клиентов, поэтому им вообще не нужно будет ничего платить. Если ваши клиенты переходят с аналоговой системой, они могут получить еще большую экономию, поскольку им больше не нужно будет платить за внутренние звонки при переходе на VIP, а также пользователи системы 3CX могут работать удаленно из любой точки мира, используя мобильные приложения. Уникальное преимущество номер два заключается в том, что 3CX использует технологию открытых стандартов. Я уже упоминала об этом ранее, когда объясняла, что с 3CX вы можете выбирать собственные SIP-транки, оборудование, номера телефонов и развертывание. Это действительно ключевой момент для нас, поскольку большинство наших конкурентов предлагают коробочное решение с размещением, которое включает SIP и проприетарные устройства. Продажа системы такого типа лишает партнеров возможности настраивать решения на свой лад и исключает любой потенциал дополнительного заработка для партнера и экономии для клиента. Наша модель – Открытые платформы, с другой стороны, приносят пользу клиентам по нескольким причинам. Клиенты могут использовать уже существующее оборудование, если оно поддерживается 30x, а мы имеем широкий спектр поддерживаемых аппаратов. Это особенно хорошо, если у них ограниченный бюджет. Если вы ищете новые устройства, партнеры могут найти лучшие предложения по поддерживаемому комплекту. И во многих случаях вы можете обратиться непосредственно к производителю. Они предложат вам льготные тарифы. То же самое относится и к Септранкам. Мы не привязываем вас к сети, поэтому вы можете выбрать тариф, наиболее подходящий для ваших клиентов. Использование открытого стандарта дает вам и вашим клиентам больший контроль над решением, которое можно настроить в соответствии с их потребностями. Помимо ядра системы, вы также можете интегрировать практически любое удобное приложение с 3CX, используя API и генератор шаблонов CRM. Таким образом, клиентам больше не нужно использовать несколько интерфейсов для повседневной работы. Третье уникальное преимущество – это простая установка. Если вы хоть раз устанавливали систему 3CX, то убедились в том, как быстро вы можете настроить и запустить ее, особенно если используете селф с помощью нашего экспресс-инструмента PBX. Мы стремимся максимально упростить запуск новой системы, поэтому предлагаем размещение 3CX как на сервере, так и в облаке, что отвечает потребностям любого бизнеса. Вы также можете выбрать развертывание в Linux или Windows, в зависимости от опыта ваших технических специалистов или вашего предпочтения. 3CX одинаково хорошо работает в обеих операционных системах, поэтому мы не можем рекомендовать какую-то одну из них конкретно. Если вы используете поддерживаемые аппараты, у нас есть готовые руководители, по plug-and-play, поэтому вам не нужно тратить часы на настройку новых телефонов для своих клиентов. То же самое касается септранков. А если 3CX легко развернуть, то еще проще использовать. Все консоли интуитивно понятны для пользователя, и где это возможно, мы имитировали взаимодействие с пользователем на других платформах. Многие заметили сходство между нашей функцией чата и WhatsApp. Это сделано для того, чтобы ваши клиенты могли легко освоить новую технологию. Они даже могут сами вносить небольшие изменения, например, добавлять расширения или изменять настройки очереди. Поэтому вам не нужно будет звонить по каждой мелочи. С вашей точки зрения как партнера мы также максимально упрощаем задачу администрирования системы. Обновления могут планироваться автоматически, чтобы минимизировать административные задачи. А 3CX может управлять операционной системой за вас. Мы регулярно обновляем систему, расширяя расширя ее функционал а также регулярно тестируем IP-телефоны и сип-транки. И последнее, но не менее значимое. Важно помнить, что 3CX – это полноценная платформа унифицированных коммуникаций, с которой вы можете сделать гораздо больше, чем просто позвонить. Все лицензии 3CX включают в себя возможность создавать и участвовать в веб-встречах. Мы также бесплатно предоставляем внутренний корпоративный чат, мобильные приложения и предоставляем функцию живого чата – лайв-чат. Итак, мы рассмотрели, кто мы, чем занимаемся и почему мы уникальны. Теперь мы собираемся обсудить, как вы можете позиционировать 3CX в своем портфолио и нацелить на нужных клиентов. Что касается целевой аудитории, вы наверняка уже знаете своего идеального потребителя, своего идеального клиента, его профиль, специфику. Мы хорошо работаем в сегменте среднего и крупного бизнеса на рынке, поэтому мы не продаем наши решения организациям, состоящим из одного человека небольшим стартапам. Они могут использовать нашу систему бесплатно, получив ее напрямую с нашего веб-сайта. Мы работаем хорошо в диапазоне от 100 до 1500 пользователей. Возможно, поэтому, когда дело доходит до лицензирования, одно из самых популярных решений, которые выбирают клиенты, является 32 одновременных вызова редакции PROM. Хорошей новостью является то, что 3CX является полностью масштабируемым, а наши лицензии 1024 одновременных вызова будут поддерживать более 3000 пользователей. Клиент в любой момент может перейти на лицензию более высокой редакции и с большим количеством одновременных вызовов, оплатив лишь разницу в цене лицензии. Когда дело доходит до специализированных отраслей, 3CX ⁇ это гибкое решение, которое может быть адаптировано для удовлетворения требований широкого круга клиентов. При этом мы очень популярны среди поставщиков медицинских услуг, образовательных учреждений, банков и организаций с колл-центрами. А также наше решение очень подходит для среднего бизнеса. Что касается возможностей роста, мы постоянно нацелены на расширение функционала для контакт-центров и работаем в этом направлении. Теперь посмотрим, чем 3CX отличается от конкурентов. На экране вы видите диаграмму с вертикальной стоимостью продукта и горизонтальной осью, представляющей набор функций. В группе недорогих решений с ограниченным функционалом появляются такие провайдеры, как FreePBX и Asterisk. В группе дорогих и высокофункциональных решений мы видим такие компании, как «Метел», «Авай» и Cisco. Как видите, на самом деле никто не предоставляет среднего решения. Вот тут и приходит на помощь 3CX. Мы находимся в недорогой и высокофункциональной сфере, относительно свободной от конкуренции. Недорогие провайдеры с низким уровнем цен обычно привлекают клиентов без бюджета, в то время как циска в мире заинтересована в чрезвычайно крупных клиентов. Это оставляет нам нишу для развития бизнеса. Итак, стратегией нашей победы является доступность цене и гибкость функциональности, при этом хорошее качество, надежность и высокий уровень технологичности. Итак, мы подошли к концу презентации, и теперь вы знаете, что такое 3CX, что делает нас уникальными, на кого мы ориентируемся и какое мы занимаем место по сравнению с нашими конкурентами. Следующий шаг – включить эту информацию в ваши материалы по продажам и использовать ее в общении с клиентами. А в завершение я хочу поделиться одним советом, который вы можете использовать сегодня, чтобы улучшить свои продажи 3CX. Используйте модель моста «До и после». Начав общение с клиентом, обсудите его текущую ситуацию, что ему нравится, а что нет в его нынешней системе. Клиенты расскажут вам об этом во время вашего общения, а также вы можете сделать предположение, основываясь на информации о функционале и стоимости его системы. Например, заказчик, уходящий с циска, скорее всего, будет стремиться сократить расходы, и обсуждение цены станет ключевым фактором. Обобщите их болевые точки и проговорите их с клиентом. Затем попросите рассказать вам, как выглядит его идеальное решение. Например, сокращение расходов на телефонию, которое позволяет инвестировать в другие сферы бизнеса, повышение производительности офиса и так далее. Поощряйте их, визуализируйте это посредством обсуждения. Наконец, объясните, как вы и ваше предложение 30x может воплотить этот идеал в реальность. Воспользуйтесь нашими уникальными преимуществами, функциями и ценами, чтобы показать, как они могут достигнуть своего идеального решения с 30x. И вы покажете это, создав пробную версию на партнерском портале. Эту пробную лицензию вы можете расширить до максимального функционала. Любая редакция и максимальное количество одновременных вызовов, чтобы клиент смог испробовать весь наш функционал на протяжении 45 дней. Итак, мы завершаем сегодня наш вебинар. Спасибо вам большое за участие. Всего хорошего. До свидания.